Давайте в этом ролике научимся делать прозрачный фон для любого изображения. Заходим в Photoshop. В данном случае у меня CS5. Переходим в файл. Открыть. И открываем ту картинку, какую мы хотим отредактировать. Ну Вот у меня в частности персики на белом. Я специально взял на однотонном фоне, чтобы не усложнять урок. То есть, если кому надо, пожалуйста, у меня есть э, видео урок, где я рассказываю, как выделять там на сложном фоне. Но сейчас мы поработаем с однотонным. Для начала переходим в правую сторону. В слои. И два раза кликаем на фон. Открылось окошко. Нажимаем ОК. OK. Этим самым мы сняли замочек, чтобы можно было работать с этим изображением. Теперь переходим в раздел Инструменты. Кликаем инструмент Волшебная палочка. Переходим на этот белый фон и просто кликаем. Выделяются у нас персики. Теперь на клавиатуре Нажимаем Delete. Все. Белый фон у нас удалился. Остались только персики. Надо снять выделение. Для этого вверху переходим в выделение. Отменить выделение. Осталось только сохранить. Опять переходим в файл. Сохранить как? Имя файла персики на белом. Но только тип файла уже формат надо выбрать другой. Png. И нажимаем сохранить. ОК. Okay. Теперь Photoshop мы можем закрыть. И посмотрим наш результат. На каком-нибудь фоне. Давайте перейдем на темный фон, чтобы было видно, что было и что стало. Вот такой синий фон. Сейчас сюда я вставлю персики на белом, то что было. JPEG формат. Так, вот сейчас увеличу его. Так. А ниже поставлю те же персики, но уже в формате PNG. Вот, вот он результат. Можете видеть. Здесь идет с фоном. Здесь без фона. Вот теперь и вы умеете тоже делать любое изображение на прозрачном фоне. На этом урок окончен. Всего хорошего. До новых встреч.